Итак, всем привет! С вами канал Мастер Про, и сегодня у нас Ой, рубрика такая, я не знаю, доверяй, но проверяй. Что это значит? То есть в любом случае, даже после того, как вы какому-то мастеру дали работу, э, например, вот в данном случае в моем регулировка клапанов. То есть э, я доверился человеку для того, чтобы он просто взял, шлифанул э, те самые медный ой, медный, блин, э, шлифанул те самые пятачки которые делают зазор клапанов то есть должен был отрегулировать и я столкнулся с такой жопой что зазор это в принципе не все сходятся и хотелось бы в этом видео показать как конкретно нужно было бы выставить зазоры, если в конкретном случае в вашем вы э, чтобы не пролететь тупо говорят, То есть в любом случае, после финишной установки головки блока, я советую обязательно перепровериться, свериться, чтобы все было четко, чтобы все было наверняка в наверочку. Чтобы у вас не было потом проблем опять снимать гребаную э, крышку. Уже заговариваюсь короче. крышку клапанов. И поэтому в любом случае, перед тем как все полностью закончить, я рекомендую сделать, обеспечить тепловой зазор, который имеется под толкателями распредвалов. Что это значит? Заметим, что на впускных по мануалу, на впускных клапанах зазоры должны варьироваться от 0,15 до 0.25. Повторюсь, что данные тепловые зазоры рассчитаны на работу в разных климатических условиях. То есть если у вас машина проживает там, зимой, ночует, например, под окнами, то зазоры я советую делать максимальные. Это от 2 от 0,2, точнее, от 0,2 до 0,25. Для того, чтобы обязательно обеспечить этот зазор, то есть необходимо либо подбором шайб делать, либо обязательно, что я рекомендую, лучше шлифануть. И в моем случае, конечно, получилось так, что я сейчас перепроверил работу только ту, которую мне делали за деньги и бесплатно. Получилось так, что не все зазоры соответствуют, поэтому мне опять придется отдавать эти самые монеточки Дальше на шлифовку Для того чтобы обеспечить обязательный зазор Я конечно Был уверен что что то может быть пойти не так Поэтому я взял с собой щуп И этим самым щупом Я конечно обязательно должен был проверить Каким образом вообще это все работает Но хочу я показать вам а. На выпускных лапанах Зазоры должны варьироваться от 0,25 до 0,3. То есть почему такие, должны быть такие зазоры? Еще раз повторюсь, все зависит от морозов. Если вот у нас морозы Хорошие, под 40 градусов Нам зазоры нужны максимальные 0,3 Не 0,25 Потому что здесь у нас тупо холодно И машина тупо ночует постоянно под окнами. Если мы ее заводим в гараже То конечно по барабану Но чтобы нам не греть ее постоянно Нам обязательно нужно, чтобы зазор у нас 0,3 Был обеспечен Тот самый тепловой зазор На основании которых будет распредвал Легче проворачиваться И чтобы не было никаких проблем Как же проверить выставить зазоры. Сейчас я все покажу. Так, и обращаем внимание на то, как вообще выставляются зазоры клапанов. Есть, у меня вот все готово, как бы я по идее работу должен был просто установить этот блок и все. То есть в моем случае зазоры клапанов я не обнаружил, Достаточно. Ну, достаточных. Я их пронумеровал таким образом, по порядку, то есть раз, два, три, четыре, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, одиннадцать, 12. Там, до 16. то есть вот все. Вот по-крайнему мы возьмем, да, вот здесь вот обращаем, обращаем внимание, начинаем, да, в любом порядке вы можете это делать, то есть мы начинаем с того, что выставляем для начала, ну, приблизительно возьмем, я вот так вот таким образом зашки беру и проворачиваю двигатель. То есть проверяем вот эти места, то есть выставляем просто кулачки в верхнее положение. То есть именно на основании вот этих вот стрелочек, которые мы видим, прямо напротив. То есть и зазоры именно по затыльной части кулачков. Так, здесь у нас должен быть зазор, да? Вот 1, 2, 3, 4, да? И у меня вот здесь вот... Я уже замерил это, поэтому я просто решил показать вам. Зазор должен быть 0,2, не меньше, но, как я уже сказал, должен быть максимальный. То есть лучше, конечно, 0,25. Чего я, в принципе, и ожидал. Так, зазора. 0,2 берем. Ну, если было бы 0,25, то есть она влетать должна, прям, знаете, прям со свистом. Так как у меня нету другого щупа. Видим, да? Заходит она в принципе легко. То есть 0,2 здесь есть. Здесь еще легче. То есть здесь даже я могу сказать 0,25 имеется. Здесь зазор побольше. Поэтому если вдруг вы надумаете Проверять клапана рекомендую щуп брать с делениями от 0,1, 0,15, 0,25, то есть даже такие, чтобы были, потому что вот подобным щупом, конечно, вы ничего не сделаете, это вот будет крайне неудобно. Поэтому, конечно, зазоры, если зазоры будете выставлять, ищите, чтобы деление было 0,15, а не 0,10, а поэтому. Вот такие вот зазоры, то есть вот таким вот образом вы проверяете, так 0,2 вот у нас залезет, проверяем 0,3 Так, где у нас 0,3, 0,1 есть, 0,1, вот он 0,3 И проверяем 0,3, залазит, не залазит Нет Под кулачок он тупо не лезет, 0,3 зазора здесь нету Это означает, что здесь приблизительно 0,2, 0,25, поэтому все зазоры Нужно будет перемерять, по-новой перемерять, затем вытаскивать полностью все пятаки и только потом отдавать на шлифовку. И вот таким вот образом мы полностью проворачиваем все. Можете по очереди все сделать, то есть каждый, каждую пару кулачков вы просто проворачиваете шкив и все, проворачиваете. Вот здесь вот кулачки уже кверху да, стоят, можно чутка и назад отрепетировать нет здесь уже назад не пойдет то есть дальше проворачивайте и добиваетесь нужного положения кулачка то есть вы должны понимать что если у вас не будут обеспечены зазоры на этих же самых пяточках поверьте мне возьмем вот эту так вот вот мы выставили. Не, не, не первые вот эти, а вот эти возьмем. Да, 0,3 должно быть. Замеряем не отсюда, а лучше конечно вот отсюда. Вот таким вот образом мы наклоняем, тычем 0,3. 0,3 не заходит. И здесь 0,3 не заходит. Это означает, что зазоры маловаты и нужно в любом случае сделать зазоры больше. Потому что в зимнюю эксплуатацию вы машину хрен запустите, если у вас будет на улице минус 35 градусов мороза То есть даже ниже минус 30 Вы машину хрен заведете Если вдруг вы не прогреете тачку Конечно это может все зависеть И от вязкости масла Но в любом случае Тепловой зазор должен быть больше То есть по максимальным значениям Не маленькие Если будут значения маленькие Машину будет очень тяжело завести Это вы должны обязательно понимать хоть Поэтому я всем рекомендую Раз уж вы столкнулись с такой проблемой Что нужно делать То я рекомендую в любом случае Перепроверяйте всю работу Зазоры в данном случае у меня неоднородные Так как у меня вот щуп Придется сейчас идти в магазин И купить себе щуп тут, который нужен Это придется делать В любом случае До мастера который мне делал Я пока не дозвонился в любом случае, я его озадачу. Будем шлифовать еще раз. Все, получается, пятаки, потому что максимальные значения, которые я хотел, они не везде соблюдены. 0,25 должен быть на впускных и 0,3 должен быть на выпускных. Это обязательное значение именно для зимних регионов. Ну а на этом я закончу. Надеюсь, кому-то информация была полезная. Ну, надеюсь, было Обязательно поставь э, класс этому видео, напиши какой-нибудь комментарий, поделись этим видео с другом, если какой-то человек из ваших знакомых решил э, попробовать сам э, отре отрепетировать, там, отрегулировать зазоры клапанов или еще что-то. Обязательно поделись этим, этим видео и, естественно, поставь класс. Напиши что-нибудь. В принципе, мне будет приятно пообщаться со своими подписчиками, если ты, конечно, являешься моим подписчиком. Если еще не подписался, обязательно нажми на колокольчик. Нажми на колокольчик, чтобы он был не красным, а серым. Спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.